Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнитель директор компании Проект. И сегодня мы говорим об антресоли, но не о той антресоли, о которой вы могли подумать. В советских квартирах часто можно было встретить деревянные шкафчики под потолком, где хранили всякие банки, инструменты или даже запасы продуктов. Такие шкафчики тоже считались антресолью. В общем, этим словом чего только не называли. В этом видео я буду говорить об антресоле как о площадке, которая разграничивает высоту помещения на разные уровни. Так в квартире появляется дополнительная площадь для создания спальни, кабинета, зоны отдыха и для других потребностей собственников. Мы разберемся, что говорится об антресоле в нормативах, какие требования к ней предъявляются, почему перед строительством антресоли нужно выполнить техническое обследование строительных конструкций. Как сделать санузел на антресоли, какие виды антресоли бывают, нужно ли согласовывать устройство антресоли. Итак, что же такое антресоль? Согласно нормативу СП-54, это площадка, на и под которую предусмотрен доступ людей. Высота помещения, где находится антресоль, должна обеспечивать ее безопасную эксплуатацию. Антресоль разделяет высоту помещения на два уровня, но при этом не является этажом. Требования к устройству антресоли в квартире такие. Площадь антресоли может быть не более 40% площади помещения, в котором она сооружается. Высота каждого уровня, то есть над и под антресолью, должна быть не менее 2,1 метра. Отсюда можно вычислить, какой должна быть высота самого помещения, чтобы в нем можно было сделать антресоль. Сюда же нужно не забывать включить толщину перекрытия антресоли, которая обычно составляет 15-25 см. Таким образом, минимальная высота помещения для устройства антресоли должна быть не менее 4-35 метра. Чаще всего помещение такой высоты можно встретить в старом фонде или на последних этажах новостроек. Если оба эти требования соблюдаются, то площадь антресоли прибавляется к общей площади квартиры, а сама квартира при этом станет двухуровневой. Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, площадь вашей квартиры составляет 100 квадратных метров, и вы устанавливаете антресоль, которая занимает 40% от площади квартиры. В результате общая площадь квартиры составит целых 140 квадратных метров. Что касается лестницы, которая ведет на антресоль, как таковых требований к ней нет. Она может быть деревянной, стеклянной или металлической. Перекрытие антресоли может закрепляться двумя способами. На междуэтажные перекрытия с помощью стоек или к несущим стенам с помощью анкеров и опорных пластин. Здесь важно учитывать, что антресоль передает серьезную нагрузку на несущие конструкции, к которым крепится. К тому же дополнительную нагрузку передает лестница, мебель, оборудование, которое размещают на площадке, а еще сами люди. Чтобы не допустить появления трещин, прогибов или даже обрушения несущих конструкций перед установкой антресоли, нужно выполнить техническое обследование несущих конструкций с расчетом их несущей способности, а также нагрузки, которые передаст на них антресоль. Расчеты может делать только конструктор из проектной организации, которая имеет свидетельство с ИРО с допуском к проектным работам. Я рекомендую обращаться в проектную организацию одновременно с разработкой дизайн-проекта, а не когда он уже готов. Иначе места расположения стоек, которые рассчитает конструктор, могут не вписаться в планировочное решение и дизайн-проект придется корректировать. Правильный порядок работы – это когда дизайнер дает конструктору техническое задание, от которого он может отталкиваться при расчетах. Если конструктор определяет, что стойки не удастся разместить в точности по задумке дизайнера, они вместе ищут альтернативные варианты. Так установка антресоли будет и безопасной, и красиво впишется в интерьер. Стойки даже можно сделать изюминкой интерьера, если выполнить их из определенного материала и обыграть в качестве акцентного элемента, или наоборот сделать незаметными. Бывают случаи, когда получается обойтись без стоек, а закрепить площадку антресолик к несущим стенам, но эту возможность также должен подтвердить конструктор. В домах, где застройщик в качестве несущих конструкций сделал колонны или пилоны, вариант прикрепить к ним антресоль сразу отпадает. Дело в том, что несущая нагрузка распределяется по всему объему колонн и пилонов, поэтому их конструктивные особенности физически не позволяют сделать нужные отверстия для крепления площадки антресоли. К тому же колонны и пилоны опасно затрагивать хоть каким-то образом, иначе нарушится их несущая способность. Встречаются ситуации, когда на антресоле собственники планируют разместить санузел или кухню. У нас были такие проекты, и вот что нужно учитывать. Кухня и санузел – это помещения с мокрыми процессами, поэтому к их устройству на антресоле применяются нормативные требования. Так, кухню и санузел нельзя располагать над площадью жилой комнаты, которая находится под антресолью. Но вспомним, что квартира с антресолью является двухуровневой, поэтому у нее есть одно преимущество – Санузел можно разместить над кухней, которая находится под антресолью. В обычных квартирах такое не допускается. Еще нужно правильно организовывать прокладку коммуникации к антресоли, водоснабжение, канализацию и вентиляцию, чтобы оборудование санузла и кухни работало исправно. При этом основная сложность возникает с прокладкой канализации. Для начала нужно оценить возможность врезки в общедомовой стояк канализации на уровне антресоли, если это сделать Нельзя, необходимо обеспечить правильный уклон трубы к существующему отводу канализации, а также в помещении предусмотреть гидроизоляцию на площади кухни или санузла. Но не все антресоли, которые возводят в квартирах, могут отвечать требованиям по высоте. Например, когда помещение ниже 4,35. Если верхний уровень антресоли ниже, чем 2,1 метра, то она является технической, и ее площадь не прибавится к площади квартиры. Как вариант, техническую антресоль можно использовать для хранения вещей или других целей. При этом все требования, о которых я говорила ранее, также актуальны для технической антресоли. Отличие лишь в том, что в результате перепланировки площадь квартиры останется прежней. Еще существует такое понятие, как мебельная антресоль. Один из ее вариантов – это конструкция с рабочим местом и шкафами снизу, и спальным местом сверху. Она жестко не связана с несущими стенами и перекрытиями, является быстроразборной, но в то же время, как и любая другая мебель, придает нагрузку на перекрытие. Поэтому мебельная антресоль не должна быть очень тяжелой и превышать допустимую нагрузку на перекрытие в 150 кг на метр квадратный. Теперь давайте разберемся, является ли возведение антресоли перепланировкой, которую нужно согласовать. Перепланировкой является все, что изменяет графическое содержание плана квартиры в выписке ЕГРН. В случае с устройством антресоли на плане появляются стойки и лестница. Это меняет конфигурацию помещения, а значит является перепланировкой, на которой нужно разработать проект и включить в него расчеты вместе с конструктивным решением по устройству антресоли. Далее проект нужно согласовать по стандартной процедуре в соответствии с жилищным кодексом. А еще, если антресоль соответствует требованиям к высоте, то изменяется площадь квартиры, что также нужно внести в сведения об объекте недвижимости. А вот мебельную антресоль согласовывать не нужно, потому что она является предметом интерьера и не отображается на плане квартиры. А сейчас я покажу на примерах нескольких наших проектов, как устройство антресоли может улучшить квартиру. Итак, рассмотрим первый объект, где у нас полноценная антресоль, то есть соответствует всем нормативным требованиям по высоте и по площади. В первоначальном варианте у нас двухкомнатная квартира, где достаточно большая кухня-столовая и две, две жилых комнаты. Два санузла, один у нас небольшой и один больший по площади, совмещенный санузел. В результате перепланировки у нас организуется антресоль, Площадью, кстати, площадь квартиры у нас в 63,3 и относительно этой площади наша антресоль не должна превышать 40%. То есть площадь антресоли у нас получается 25,3 квадратных метра. Организуется она у нас над жилыми комнатами и над санузлом. Что у нас появляется на антресоли? какие помещения? А, кстати, важный момент, который хочу отметить, на антресоле у нас нету жилых комнат, так как у нас там нету естественного освещения, поэтому это вспомогательные помещения, в данном случае гардеробные и а, два совмещенных санузла, точнее даже совмещенный санузел и кабинет. Совмещенный санузел у нас располагается над кухней-столовой. В этом месте у нас снизу располагается кухня-столовая, и вы знаете требования, по которым санузел может располагаться над кухней, кухней-нишей, кухонной зоной кухни-столовой в двухуровневых квартирах. Это как раз тот пример. Все требования по площади, по высоте соблюдаются. Забыла проговорить о том, что высота, квартиры, высота потолков в квартире 6 метров, 10 сантиметров. То есть это прям э, мечта любого человека, чтобы сделать в этой квартире вот такую прекрасную антресоль, и квартира тем самым не смотрелась неким колодцем. Такие квартиры обычно располагают на последних этажах. Это достаточно часто явление, когда застройщики это делают. В результате устройства антресоли площадь квартиры стала вместо 63,3 88,6 квадратных метров. Достаточно ощутимое увеличение по площади. Рассмотрим второй объект, где у нас уже будет техническая антресоль. Высота помещения квартиры у нас 3,7 метра. Соответственно, высота на антресоль получится 1,6 метра, а высота под антресоль должна быть не менее 2,1 одного. То есть, это обязательное требование. Общая площадь квартиры у нас 71,7 квадратных метра, площадь антресоли у нас не более 40%, то есть 28,7 квадратных метра, но в связи с тем, что антресоль техническая, то увеличение по площади в выписке ЕГРН не произойдет. Квартира такая останется 71,7 квадратных метра. Хоть площадь квартиры в выписке ЕГРН не изменится, но графическая часть поменяется. В плане квартиры появится лестница, которая будет вести на антресоль. Но самой площадке в плане уже указано не будет. И рассмотрим последний пример. Здесь у нас уже будет мебельная антресоль. Так как высота потолков в квартире 3 метра, то сделать даже техническую антресоль не имеется возможно. Поэтому в помещении детской была предусмотрена просто мебельная такая площадка, где будут играться дети. И это быстроразборная конструкция, которая не крепится к несущим элементам здания. Вот такие вот варианты антресоли бывают и вот так вот они могут вписаться в ваши планировки квартир. Ну и такая антресоль у нас уже не будет вноситься в выписку ЕГРН, не будет увеличивать площадь квартиры, так как является мебельной антресолью. Антресоль может сделать квартиру гораздо удобнее, создать в ней дополнительную площадь для проживания или других нужд. Главное помнить, что наличие высоких потолков не единственное условие, которое позволит сделать антресоль. Нужно учитывать состояние несущих конструкций. Особенно это касается старого фонда, где они часто бывают в ветхом состоянии. И только когда конструктор из проектной организации проведет техническое обследование и сделает все расчеты, можно быть уверенным, что установка антресоли не представит опасности для вас и жителей дома. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!